Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия и я, Пика. Предлагаю вам сегодня обзор вот такого вот журнала. вы да, знаете, я не ожидала его купить. Я его купила в обычном ларечке с сигаретами, с газетами. Вот. Здесь вот написано, что это 12.21 Чешская республика, то есть напоминаю тем, кто не знает, я живу в Чехии, поэтому возможность купить у меня русский журнал нет, покупаю на том языке, на котором у меня продается, стоит 6 евро. Я пожалела, что я потратила 6 евро, если честно. Сейчас мы с вами, конечно, чуть-чуть посплетничаем и обговорим вот это все дело. Это серия, не знаю, есть у вас эта серия как бы специал вязания, вязание, плюс, мода плюс, мода дети. Вот у нас выходит вот такая вот бурда. Но я, я так предполагаю, что это же, это же универсальный журнал, он же везде, правильно? Правильно я понимаю? в любой стране просто переводится. Итак, девчонки, я увидела розовую жилеточку. Мне она понравилась. И вообще бурда вязания э, тоже мне понравилось. Название по профилю моего канала. Вот. И давайте посмотрим, что же нам опять предлагает Бруда, девчонки. Вот в принципе это все модели. Вот, которые они предлагают в этом журнале. И я так, у меня такое ощущение, второй раз после бурды вязания, у меня ощущение, что они совершенно ни с чем, особенно с моделью с васонами не заморачиваются. Ну, вообще. Вот, чуть-чуть напряглись с узором и чуть-чуть напряглись вот этой секционной пря пряжей. Все, девчонки, больше ничего нового нет. То есть 6 евро мне стало жалко, которые я потратила. Ну думаю, ну да ладно. Сниму хоть видео. Единственное я же говорю, что у нас это здесь. Интересные так это узоры, вот допустим этот, но этот давным-давно известный, вот я же говорю, у меня ощущение, что дизайнеры бурдомоден ходят на пинтерест и берут идеи оттуда, или из пинтереста, или с ютуба, потому что вот этот вот узор, если посмотреть поближе, это сочетание английской резинки и две косички там, по 6 петель, все, весь узор, он давным-давно в интернете, я даже и не заморачивалась его снимать. Зато здесь мастхэв сезона. Ну, разве что цвет. Цвет такой я люблю. Кардиган обычный. Никто не заморочился ни со скосами, ни там рукава. Ровный, смотрите, ровный рукав, ровное плечо, кардиган ровный, бардак под мышками. Смотрите, что творится. Ну, в общем... Вот это, кстати, вот, вот эта вещь интересная. Жилет здесь, он простой, да, как мы любим. Этого жилета я могу сделать мини-мастер-класс, потому что он действительно интересен только как бы идеей, да. Здесь тоже ничего особенного нет. Вот они сокращения, цельновязанная планка, сокращения. Этот, возможно, мы можем разобрать этот жилетик. Я думаю, он такой универсальненький, его можно даже и связать вот по этому принципу, связать, допустим, мажорным узором и летнюю такую туничку, ну, кардиганчик летний, как летний вариант жилета, тоже можно вполне себе связать по вот этим вот меркам. Давайте посмотрим на выкройку, я гляну, ну, там квадратик, вот, напишите мне, если что, я разберу. Разберу просто... у нас 27 модель бардак такой в описаниях все перемешано должно уже быть как-то вот она ну, тут на чешском языке я в состоянии перевести Ан английская резинка а нет есть тут скос ну, давайте, если что, я, вот вы проголосуйте. Вот эту первая модель, которую я согласна разобрать, хотя бы в мини-варианте, и предоставлю вам вот эту вот выкройку, вот, и описание вязания по, по журналу, чтобы вы не покупали, не тратили 6 евро. Я вам сделаю. Это мне совершенно не понравилось. Ни узор, ни... Нет, может кстати если бы узор был был из другого другой пряжи может быть он мне понравился а так здесь здесь какая-то меланжевая пряжа и вот этот узор и он многофактурный там не ажур там и сокращение там и платочной вязки вот какое-то оно такое несуразное если бы было бы однотонное возможно бы мне и узор зашел и ромбы и треугольники и ажур вот что-то такое непонятное ну, сумка интересная тут спорить не буду она из вот этой, как она называется, девчонки? Забыла. Я забыла, как называется вот эта соломка, из которой шляпки вяжут. там вот, связан, я так предполагаю, там объясняют, как вязать крючком этот орнамент. Ну, тут, кстати, мне сразу показалось, что красивый узор, а потом он мне что-то не понравился тут вот тоже ничего. Кстати, вот, казалось бы, узкий свитер, ни скоса плеча, блин, ни оката рукава, ничего. Нравится мне здесь только цвет. Вот в этом джемпере тоже, кстати, все максимально, вот смотрите, максимально все просто ровными линиями. Но тут мне понравилась коса, вот посмотрите. Разобрать вам эту косу, девчонки, смотрите, какая она, она 3D коса. И вот здесь вот коса вообще шикарная. Вот давайте я вам сделаю вот этот узорчик. И быстренький разбор и схемку этого свитера я вам соображу быстренько. Вот эта коса мне действительно очень нравится. Она такая теневая. Видите, там внутри тоже идет это переплетение. Это снаружи и внутри идет переплетение. Очень красиво. Мне очень понравилась вот эта коса. Я же говорю: тут no comment. No comment. Это тоже два квадрата за счет пряжи. Это все понятно. Обычный свитер. Воланчики приделаны. Тоже. И при том на детских, смотрите, вы видите здесь скос? Я не вижу плеча, я не имею в виду. Я не вижу скоса плеча. Понятное дело, вот смотрите, насколько видно, что здесь сколько всего лишнего, лишнего подмышкой. Это, ну, но это для чего? Объясните мне, пожалуйста, это шарф такой, или это игрушка, или что это? Объясните, пожалуйста. Ну, тут жилеточка это у меня манишка есть. И тоже, смотрите, шов. Задом наперед еще одели на ребенка похоже на то. Да, одета задом наперед. Вот я уверена, что за вот эту вот кофточку вы скажете, что вам нравится. Почему-то у меня такое впечатление. И здесь такое же у меня впечатление. Узор очень похож на тот, который я только что обозрахла. Того свитера. Но это не он, но очень похож. Но Мне не нравится. Лично мне не нравится. Фиолетовая кофточка. Вот вы скажите свое мнение про фиолетовую кофточку. Ну, тут с ноги обычный, просто узор интересный. Вот это интересно, но это уже э, для, для опытных девочек. Я не люблю жакард. Тем более весь джемпер вязать с жаккардом, это ж, это ж такой напряг, представляете? Я люблю быстро, быстро, быстро. И просто, и стильно. Тут интересная коса, но я бы ее тоже не хотела, хотя, хотя, видите, тут две косы, я надеюсь, что вам видно, две косы, они проплетаются, то есть сама коса вот такой вот ширины, вот она такая большая, тоже, кстати, можно было бы ей украсить и джемпер, по переду пустить, по рукаву пустить, вот эту косу фиолетовая коса, назову ее так, тоже мне напишите, что вы про нее думаете. Ну, неплохо, неплохо она выглядит. Хотя крой, опять же, опять же, у нас прямоугольник, ровный квадрат, никаких скосов и акатов нету. Ну, тут баксус, понятно. Поток. Чё? Этот тоже давным-давно гуляет в Пинтересте. И у меня даже есть. Я его тоже разбирала давно на заре моей блогерской деятельности. А вот вот этот вот жакетик тоже простенький. Тут он, ну, смотрите, они уже заморочились со скосами. Хотя не заморочились с закатом. Но он довольно-таки интересный. Вот как летний вариант. Платочная вязка. Это непонятно, я еще почитаю, какая пряжа. Но этот интересный. Этот мне нравится. Тут вообще no comment Насколько неаккуратно. Швы не... Смотрите, на... или это разрезы у нее. Это... Или это шов такой. Ну, в общем, кошмар корову. Хотя, как идея, вещь неплохая. Но и цвет неплохой. Исполнение вообще бесподобное. Бесподобное. Тут тоже. Четыре квадрата. Четыре прямоугольника. Вот сама кокетка здесь очень красиво а вот рука мне не нравится смотрите круглая кокетка и тут нужно было продолжить ровненько а рукав тем более такой вязкой может если пряжа была помягче чтобы вот этот фонарик рука выглядел помягче чтобы он падал красиво а так он стоит колен, да и все Ну, вот прямоугольникой и шакар внизу. Да, все-таки они не заморачиваются с таким как бы с разными вот этими рельефными линиями. У них все максимально просто. Играемся мы только с величиной, то есть оверсайз или поуже. И спряжем. Все. Больше мы не заморачиваемся. Платьется. платится тоже прямоугольники. И ничего другого. Внизу резинка. Хотя по своей сути оно и неплохое. Вот это платится. Свитер-платье. Даже и я бы такое носила под сапоги. Да, да. Я, кстати, недавно вот такого типа смотрела бы Чендэм себе, хотела прикупить платьюшка ведочка жакардовый узорчик неплохой ну, такие вещи мне нравятся тоже обычный классический реглан свитер связан аккуратно, может пряжа такая какая-то непонятно смотрите какой она какой-то покоцанный весь неаккуратно вообще вообще ничего ах на мой взгляд нету это все давно уже в интернете все давно уже сделано вот же свитерок просто рукава цветные вот этот вот жилет который привлек мое внимание этот жилет девчонки я вам свяжу знаете из чего из пуфи файн Это для тех, кто не вяжет. Вот. Он будет и мягенький, и объемненький. Я думаю, как раз он будет крутой из этой пряжи. Я ее заказала, она мне скоро должна прийти. Такой вот тепленький жилетик. Это тоже, эта вещь уже давным -давно. вязалась, перевязалась, 150 раз объяснялась. Носки красочные. Куднички. клубнички же это. Вот тут играть Вот и все, девчонки. Вот такой вот такая вот бурда специал 1221. Вот, кстати, этот джемпер, что я вам предлагаю косу. Вот смотрите. Я вам сделаю разбор косы, схема. Вот она. Сделаю вам видео схему. И переведу описание. Вот. И разберем схему. Видите? Квадраты. Все. Квадраты по выкройкам. Вот тут э, с ума сойти мы сделали вырез э, пройму. Чуть-чуть вот. напряглись. Ну, в жилете, конечно, надо делать пройму. Уж никуда не, не денешься. Реклама, жилет. Ну, в общем, бурда у нас. кончик квадрат. О, вот тут мы напряглись, смотрите, в детском этом светы ручки с валанчиками. А так нигде никто не напрягается. Смотрите, все. Максимально квадраты. Везде квадраты, везде квадраты, и все хоть и тресни. Как было, вот я училась, мне было 20 лет, так все и осталось. Это, девчонки, в интернете. Вот эту жилеточку, да? А, а ну скажите мне, просто чтобы вы знали ее размеры, на ваш размер. Я ее разберу в этой английской резинке, как в оригинале, ну, ну в уменьшенной версии. Мы разберем размеры, вот, можем разобрать варианты узора хотя вариант узора вы если будете знать свой размер потом подберете любой узор сделайте себе то ли летнюю то ли зимнюю то ли демисезонную, что хотите то с ней делайте из какой угодно пряжи вам важное будет именно сам размер изделия все девчонки вот такой вот сегодня обзорчик небольшой я думаю больше останавливаться на этом журнале нет смысла нет там ничего интересного кроме пару узора вот, если, допустим, может какую-то схему Жаккард э, вам, вам интересно, вот именно из этого журнала, я вам сфотографирую, выложу в сообщество. Пишите, пишите, девчонки. Вот, допустим, если вам нужна вот эта схема, да. Я вам ее вот, сфотографирую и выложу в сообществе. Не вопрос. И выкройку даже могу сфотографировать. Или в Инстаграм. Да, можно в Инстаграм, если у меня нет не заблокирует, скажите блокируется за такое или нет можно это делать или нельзя это делать так, ну ладно, девчоночки все равно я с вами прощаюсь с вами была Вика из школы рукоделия ставим лайк, подписываемся пишем комментарии, обязательно высказываем свое мнение, что вы по этому поводу думаете. Конечно же, я не пожалела про 6 евро, потому что я вам это показала. Но если бы я купила вот это вот просто для себя, я, наверное, вы, жаба меня давила. Большая и зеленая. Все, девчонки, всем пока.